Yeah. И тут мы будем все Сейчас узнаешь. В общем, мои родители узнали. Что? То есть ты намекаешь. Ой, а чего я стаю то Да вот такое дело. А может на пикник? Я пока он хочу. Я не поняла. Вы наелись? Да где ты там уже? Ба. Что ты хотел, родишь? Ну там ребята приехали, я с ними познакомился. Чего? Меня уже ждут. Да ну тебе. понятно. Спасибо, мы пойдем. Ой! Это не смешно. Ладно. Ладно, ребята, не пора. Пока! В смысле? Я же в тобой шкучу.